Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить вот такие пасхальные веночки из безе для куличей. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. И также, как всегда, расскажу, с чем мне пришлось столкнуться, какие ошибки я допустила. Я буду работать на швейцарской меренге. Ссылочка сейчас у вас появится на экране. У меня здесь 216 грамм белка, соответственно, в 2 раза больше сахара. Выбрала насадки. Вот такие 2F, закрытая звезда, с двойными зубчиками. Очень красивая. Насадка 2D, закрытая звезда. 1M, открытая звезда. Дальше вот такая закрытая звезда на 8 лучей, без номера. Это из набора 24 штуки. И вот это... 22 номер маленькая открытая звезда. Насадки могут быть абсолютно любые, какие у вас есть: закрыты, открытые. Сейчас начну окрашивать меренгу. У меня будет 5 разных цветов: водорастворимыми гелевыми российскими красителями. Плюс у меня вот такой розовый есть Америкалор: 164 номер. меренгу окрасила, разложила по пакетам. Сейчас самое главное это знать диаметр венка: то есть, какого размера будет ваша Паска? Если паска будет там, 10 см, значит и венок будет там 9, допустим, чтобы не выходил за края паски. И смотря в чем вы будете делать, то есть учитывайте то, какими будут ваши паски. Либо сначала испечь, испечь необходимо паски, а потом уже делать пасхальные без овеночки. По размеру подбираю, подгоняю под ваши готовые булки. Все. Я приблизительно размер знаю. И по кругу отсаживаем. Можно на пергаменте сделать, начертить кружочек и потом уже по нему работать. Если делаете на подарок, то есть в коробочку, тогда, в принципе, подбирайте диаметр под коробку. Либо еще один вариант, когда чертится окружность и уже по ней отсаживается мизе. У меня голубой и бирюзовый получились <къем> почти одинакового цвета. Дальше я возьму поворотный столик, квадратный кусочек пергамента, приклеиваю, и я, допустим, хочу сделать вот этой насадкой, так это у меня 2D, по кругу такие завиточки. И вот что у меня осталось, я просто отсажу маленький безе. И отправляю сушиться безе в духовку, примерно температура 60 градусов. У меня обычная газовая, поэтому я открываю дверцу, ставлю на самый верх противень и сушу примерно 2-3 часа. Прошло 3 часа, без безе высохло. Сейчас покажу его поближе. Отстает от пергамента очень хорошо, к рукам не липнет. Вот такие маленькие. Так. Вот еще одну. Сейчас покажу. Я еще сверху посыпкой присыпала, но до того, как ставить в духовку. Потому что меня еще иногда спрашивают, когда посыпать. Именно тогда, когда безе еще меренга сырая. Так, у меня кое-где выделился сироп. Ну, тут же, как всегда, я где-то отвлеклась на ребенка и недовзбила немного свою меренгу. И у меня миксер... Я вообще недовольна своим планетарным миксером. Совершенно разочаровалась, такая злая на него, короче, что купила какую-то ерунду, честно говоря. Как-нибудь отдельно сниму про это видео, потому что, ну, блин, тысячу раз подумайте вообще, что вам надо, как вам надо. Мне кажется, лучше ручного... И нет, а если покупать большой, то на него необходима большая сумма денег, которая не сразу ее можно вообще как-то приобрести, ну как бы собрать такое вот маленькое покажу вот то, что внутри, оно еще теплое у меня, можно еще поставить постоять духовку. Ну, в принципе, этого достаточно. То есть оно еще у меня тепленькое, поэтому сейчас я покажу маленькое. Маленькая хорошо подсохла и уже быстро остыла. Вот такой безе у меня получилось. Переснимать, конечно же, я не буду переделывать что-то. Учитесь на моих ошибках, потому что вот сколько бы я ни работала с безе, с меренгой со своей вот со швейцарской, ну вот бывают какие-то недочеты. И вот я говорю о них, потому что сразу иногда можно на все как бы не обратить внимание. Здесь вот я отвлеклась, когда взбивала ручным миксером, и мне необходимо было было переложить в планетарный. Я всегда так делаю, потому что у меня планетарный очень слабый, он 10 минут взбивает на максимум. И вот это времени хватило, а до этого я отвлеклась на ребенка на две минутки, и у меня масса не добилась, вот она пошла сиропом, получилось то, что получилось, но вот эти безе очень красиво смотрятся на Пасхе, я вам вставлю сейчас фотографии, в прошлом году я так украшала булки, очень красиво смотрятся, поэтому кому это видео понравилось, идея была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всего вам самого доброго и с наступающим праздником, пока-пока!